Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш обзор посвящен комплекту Falcon Eye. Комплект дача. Получили вот такую коробочку. Полностью весь комплект упакован в одну коробку. Давайте посмотрим, что у нас есть внутри. Вот так вот это все выглядит. Видеорегистратор. Здесь, видимо, расходные материалы и какие-то дополнительные компоненты к видеорегистратору. Так. Начнем тогда сначала с коробки, с основной, с большой. Так, что мы здесь видим? Аккуратно упакованы 4 видеокамеры, 4 видеопровода. Собственно, для каждой камеры, естественно. Так, давайте коробочку с камерами скроем, посмотрим, что у нас внутри имеется. Так, документация по камере площадка монтажная это для удобства монтажа расходные материалы шестигранный ключ для регулировки камеры камера видеонаблюдения корпус камеры металлический полностью камера герметичная предназначена для установки на улице камера оборудования Прожектором инфракрасной подсветки для работы камеры в полной темноте. Провод у камеры не сильно длинный, но, собственно, этого достаточно для монтажа камеры. Разъемы, BNC разъем для крепления камеры и разъем питания. Так. Значит, для каждой камеры у нас в комплекте вот такой вот провод с разъемами. Камера достаточно удобно подключается проводами штекер питания подключается вот так вот и штекер питания все кабель проложили камеру установили куда нужно подключили к видеорегистратору установка собственно займет не больше 15 минут так давайте пока это отложим и коробочку и посмотрим что у нас еще есть вот в коробке комплекта видеонаблюдения в комплекте у нас имеется вот такой вот видеорегистратор. Упакован очень хорошо. Литку, ленту убрали. Так, видеорегистратор. Видеорегистратор предназначен для того, чтобы отображать 4 камеры на одном экране и для того, чтобы производить видеозапись. А на передней панели у нас имеется Кнопки управления, воспроизведение, воспроизведение в обратную сторону. Так, ну в общем, воспроизведение в две стороны, пауза и э, по воспроизведение. Так, управление отображениями камерами и управление меню. Собственно, на самом деле эти кнопки они практически не нужны, не пригодятся, потому что. В комплекте идет с регистратором мышка, которая намного удобнее управлять видеорегистратором. С обратной стороны 4 разъема для подключения камеры, 1, 2, 3, 4 камера. Так, наоборот точнее. Для разъема для подключения микрофонов 1, 2, 3, 4 микрофон. Видеовыходы. Видеовыход на телевизор стандартный, аудиовыход на телевизор стандартный. ВГ-выход на компьютерный монитор подключается мышка и флешка для архивации, мышка для управления регистратором. Сетевой разъем Ethernet для подключения видеорегистратора в компьютерную сеть и вывода изображения в интернет. Так, это охранные разъемы, это специфическое управление, ну, рассказывать не будем, это не каждый этим пользуется. И разъем для подключения питания. Собственно, вот такой вот видеорегистратор отложили, И здесь еще есть одна коробочка, вот осталась коробку такую красивую, яркую мы убираем она, пока нам не нужно посмотрим, что у нас идет в комплекте с видеорегистратором в комплекте у нас имеется адаптер питания собственно он у нас 12 вольт, 5 ампер это для подачи питания на весь комплект видеонаблюдения То есть одним блоком питания все подключается как я говорил ранее, с видеорегистратором идет мышка для того, чтобы им управлять. Вот так подключили. Все можно пользоваться. Пульт дистанционного управления. Опять же, позволяет ну продублированы вот эти клавиши на передней панели. Блок питания. Вот так вот подключили. Можно включать в электророзетку. Собственно, как это все у нас работает? Вот точнее, блок питания подключается в разветвитель. Вот здесь вот провод, написано DVR Power это для подключения видеорегистратора. Остается 4 провода для подключения 4 камер, естественно. Камера с помощью готового кабеля подключается в видеорегистратор. Вот, подключаем на первый разъем и подключаем питание камеры. Все, комплект видеонаблюдения у нас готов. И первую камеру мы уже подключили. Собственно, остается включить в розетку и получить питание с камеры видеонаблюдения. Все быстро, легко, удобно, все продумано досконально.